Теперь просто хотела задать такие полуличные вопросы, там, например, по общению, вот э, ну, вы авторитет в общении, э, вы как бы ее создали, не было ли у вас такого желания там, а давайте вот меня сделаем э, почетным членом вашей общине, там, увековечить ну, себе века. Тут, По словам вообще, надо понимать, что ты больше я создал. Я побудил других созданий. <свят> я ее не создавал, вот <свят> я побудил других, я говорю, что, например, я глубоко убежден, что членами церкви являются мирянин, представители духовенство это малая часть членов церкви, количество, основная часть – это миряне, и они есть царственное священство, а такой, только такие епископы, священнослужители, то есть Освященные, выборные из иных, слуги народа Божии, но не Бога. Бог не имеет нужды в слугах. Слуги народа Божия, и поэтому, как по-другому можно назвать священнослужителей? Это няньки. кто им дано почетное право потирать носы, всем кем нянчиться, потирать жопки после большой нужды, кормить ложечки, водить, прогуливать, носить на ручках. Ну вот человек такой. И поэтому... Mm -hmm. функциях книги, а книги народу Божия, церковь народ Божий, вместе с Христом, каждый а в Нем все друг другу свиненные. Поэтому я подталкиваю, я подбуждал к этому, но я не, яв... не являюсь полностью на У нас как бы два этим два явления есть у нас. Это есть организация общественная mm -hmm. у нас, которые община с Пасхой, и там э, я в ней не вхожу. Mm -hmm. Это как раз именно то, что является общиной. Община с Пасхой. Община смысле слова. А около этой общины у нас, она в виде поселения, прямо вот здесь под Бондаром, вот. А кроме этого, рядом еще другие сельцы живут. А это как бы второй круг общины, что yeah. Или около общинники, yeah. как, -то... как сказать, правильно сказать? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. То, вот я тоже около живу. Ничего, вообще, ну, вот так это вот, искать сказать можно. Во втором круге. Ну, так можно сказать, да. Если можно сказать третий круг, это с нами самольцы многие живут в Америке, где угодно. Mm -hmm. Они, конечно, связь с через интернет, никто и приезжает, но едем Ну, можно в жизни только. Mm -hmm. Ну, это уже третий круг, если уж так говорите, если mm -hmm. образом, конечно, в кавычках стол mm -hmm. круга, mm -hmm. все это упоминать. Вот. Mm -hmm. вот, и вот, а и с кем быть вообще не хотел. Uh, но ну, сначала, когда совершался сейчас священствуемый священностоятельный, то невольно как бы это... Получилось как бы неофициально, ну как лидер что ли, председатель, неофициально, без названий. Так вот. Uh, потом, uh, когда упросил uh, архиерея отпустить меня на покой, он не согласился, но он согласил меня отпустить на настоятельство благочинничества моего сына это грузин, отца Анастасия. А я просто давай священник. Ну, а мне меня Борис ног, я и как священник, я, я, я, я испыть принимал, помогал, общался с паломниками в церкви, а вот уже священнослужение, как исключение, ноги, проблем давали. Вот, потом мне операцию, делать там резали вены. Вот. А, и, и поэтому была цель у меня разбудить ответственность членов церкви Миян за церковь. А я тогда мультика, поэтому я себя сразу как бы это, это я других толкал, не себя. И поэтому э -э, быть каким-то официальным лидером, э -э, каких-то объединений мире, фондов, там где организация, я никогда цели не ставил. Поэтому. Это, я ту иду, а я тогда как будто наше время самоорганизованы люди, mm -hmm. дома Господом. И поэтому на сегодняшний день. И не являюсь. Больше того, мне очень интересно, мне интересно другое. Знаете, вот очень интересно, э, при тебе к нам же приезжал второй сын с семьей, mm -hmm. Mm -hmm. с детишками. Они к нам говорят, вот у внуки опросят деду, говорят, ну вот, я как рад, как счастлив, пускай приходите. Я говорю, сынок, а что, приготовить Ты лучше на все чем я. Закажи, пожалуйста, у нас хороший кафе есть, хорошо готовить. Я деньги заплачу, а, а чтобы бабушку не напрягать. И, и я что-то, платил денежку дал. А, а он привез уже это изготовленное, они на стол накрывали и я сижу и ну, да, за ними они бегают играть мне хорошо. Мне другая снаха, старшая сестра сказала: пап, ты приглашаешь вот к нас себе, а ты никогда сколько не поиграешь. Я говорю, знаешь, дочь, наверное, не умею. Но у меня такое наслаждение самое, что вот они бегают, прыгают, вот они, такие у меня хорошие, у меня такое счастье, что они у меня есть. И вот где-то сейчас по отношению к общине и, и около общине, к чему угодно, вот мне очень интересно отойти в сторону и посмотреть, как они вот без меня-то. И меня когда-то не будет жить, а делать если Божий, то он должен жить, вот мне вот надо отходить. И мне очень на сегодня радостно что я все меньше и меньше в чем-то участвую, но зовут, когда уж как волонтер, скажу, фонд, ну не отказываюсь, в чем-то неинтересно участвую, но стараюсь как можно расходить, но при этом вижу, а люди уже разогрелись, они уже сами, и с Господом, и друг с другом, я получается, как бы ненужный уже. Это счастье. Да. Это счастье увидеть, что без меня дело будет идти, к которому я служил лучше, чем со мной. Ба, какое счастье, это как хорошо. Ой, как здорово. И мне удалось быть самым главным. Мне удалось быть говно. Ну да, удобрением. Грубо, да, да. Это, это городским говно. А для нас для Что такое на мы собрали? Он перегнивает, ложится в землю и богатый урожаем. И это кому-то на нам золото. Вот. Поэтому быть удобрением для будущих поколений, под которым будет урожай. Это счастье. А скажите, вот сейчас такая просто всемирная, буквально, вселенская такая беда, беда отношений мужа с женой, вот это вот подкаблучничество, да, эффект. Как вы к нему относитесь, ну и вообще, как, как вы исправили? Наверное, а когда вот говорили про одежду мужская, женская, да. вот э... это тоже туда... Да, главное, это чтобы церковь звания найти, делать то, что уже без больших рассуждений и молитв понятно. Но если родился в мужском теле, остается как мужчина. Это даст понимание, что делать дальше, mm -hmm. то главное откроет. Вот. Начинать сначала, с первого глаза, с первой ступеньки подниматься, mm -hmm. Поэтому, если мужчина не несет ответственности, если он не ведет свои силы, стал предководчиком, значит, он извратил свою суть. Он не мужчина, женщина тоже не стал. Он вообще как это назвать штука без названия не поймет, что из боку бантик. не обзывательство, не унижение, как факт. Он никто, он ничто, он никак, он ни для чего. Ну, сегодня это понимается, например, женской половины, то есть вот про чем мы говорим под но ну, это такой вот крайняя форма. На самом деле Форма-то такая, вот как реально показывает, реальность показывает, Он что... извратил о себе промыслом Божий. Он изродил свою жену, дав ей возможность быть мужичкой. Так вот, так вот, то есть... Он даже, пример показал детям поганой. Вот, даже психология, а не ну, верующих людей, не православных, так скажем, вот, говорит о том, что женщины бессознательно пытаются... Женщины, современные женщины, я вот так сказал. Все таки я вот... Помню моих, по мере, моих бабушек, не, не видел там это. Такое, вот. в такой степени стремления к тому, чтобы командовать как то может быть, может быть, давайте назовем современных женщин, пытаются захватить власть над мужчиной. И чем у мужчины власть больше в этом мире, там он директор, генерал, там еще кто-то, они еще больше пытаются захватить. И это говорит, еще раз говорю, не какая-то православная, не святые отцы, а собственно сами те, те же люди, у которых это процветает. Вот. И, говорит, женщины это не могут понять, то есть, ну, они на это, на подсознательном уровне это делают. Ну, и когда сегодня смотришь на христианские семьи, а происходит -то, то же самое. И особенно это, там, не знаю, бывает и у священнослужителей, и просто, и все это вроде как, да нет, вроде у нас нет подкаблучничества там, но при том, жена, как бы, такие рамки там как-то ставит, то есть, получается, что у женщин нет понимания. Я видел, как архиереями вертят, я И они подкаблучники. Там бывает неофициальная жена этого, как грехон. А вот нет, просто какая-то там выезжаешь в окружение, какая-то бухгалтерша или монахиня как Вот подобрал ключи, чайок подносит к митрополиту киевскому и назначает новых епископов. И такое Вот видеть. Вот, слышите. Да, в разных формах, да, сейчас да искажение происходит уродство во всех смыслах, там есть какие-то причины, например, в России сказать, была война. были войны, гражданская, револю... гражданская революция в прошлом веке, Мышки дома не было, они их убивали, у нас из полян на войну ушло, вернулось 60%, 40% повелло там мужчин, ну, а эти годы войны, кто в тылу все тянул на себе, и мужскую работу, и женскую, и лошадиную, да. Женщины, это, это вот из урода, у нас сетчаток некий, да, очень сильный, если раньше война была, мужики воевали, часть мужчин, то тут мобилизация всех болит, миллионы гнали, миллионы на А вот, страшная картина, конечно, страшная, вот, это тоже повлияло, скажем, не говоря о том, что уже было учение коммунистическое, которому женщина равна мужчине, идиотство полное, конечно, это слово равенство и неравенство не подходит. У каждого свое служение. Ну, мужчин всем желаем, но не родит он, не сможет родить. А женщина с своим фактом рождения, беременность и прочее, уже не может делать то, что мужчина. Ну, ну, давай беременность женщины, составим вон брену таскать. Ну, ну это чего? Это убийство женщин с Это преступление жить. Ну, поэтому. Тут не может быть такого. Но вот жизнь была такая, да, да, вот так вот и блена, и падали, и в пуги впрягались, интертарах пахали. И получилось, да, вот то, что получилось сейчас. есть это явление очень распределено, суть я повторяю, это извращение замысла, промысла божьего, о мире, это потеря своего призвания, это грех соблазна близким, детям, у родства детей это преступление страшеннейшее а последнее самое непредсказуемое страшное это прямо и дороговато я глубоко убежден так же как, например, если, мы, если женщина мужичка делает так, как мужчина обармится это извращение я думаю, сейчас всплеск с, с, с и от этого тоже mm -hmm. ну, все, все, по женскому типу и на мужском понятно. вот, вот. А что делать а вот как вот да вот все делать начиная с, с одежды с платков на голову ну вот с этого отращиваем отращиванием бородок, мужчинам вот нет что борода меня делает мужиком что ли делает ну а, делает а, верующий, верующий там то борода нет. не спасает ну, не спасает конечно но и на ну, это это все вместе, когда Платок ты вклад... вкладываешь платочек плюс борода плюс там брюки плюс юбка все получается уже не так и мало. Но главное, конечно, это все правильно. Это мужчина должен воспитывать в себе мужские качества, ответственности, и, и так воспитывать нужно мальчика, а, а девочка, например, это э, нежность и ласка. Вот я понимаю бабушка, она как у нее это было жестко. Например, она вот, например, мы сестры, она помладше, что-то распорядись с детьми. Она говорит, люба любо уступи. Почему я должен уступать? Он не прав, говорит. Ну, он мальчик и первый. Мне казалось, что бабушка... Мне нравится, что бабушка говорит, но мне казалось, что это неправильно. Ну, почему все равно мальчик, значит, уступать ему? А потом, позже он подумал, бабушка слабого, говорю, глубина. Я помню, как мне дед сказал, у него дед был татарин. И они же таким традицией говорят, когда я к деду в деревню приезжал, на они у них своя кухня, особо варят мясо, мясо в и, и она мало что кладет чашку, дает, и деду ставит, а никому. Деду, и он отрезает, а остальное дает. Он может лучше, больше отвертит. Да, но он раньше, почему традиция? Он пахал, потому что ему силу нужна. Он бы сильно будет пахать, он всех накормит а он упадет всем в голову по, -моему, по -моему, тоже это не для него не ради него, а ему ради всех там mm -hmm. да, вот вещи такие даже, вот такие, поэтому ответ, воспитывать в мальчике ответственность обязательно, вот так, вот ну, я, знаешь, был такое, вот и у нас, гостишь, а мне было, тоже приходилось уезжать сейчас на доме жили, мальчишки подрастали, и говорю, так, парни, уезжаю с ночевой вы замучены тюняк, вы мужчина. так, к тебе на кочегарка, на тебе сарай двоими доченька маме, ну, хоть. вот, на жену не сталкивалась, все конечно, она, тоже дети, она где-то подходила, что ты делала, естественно но главное было, парни, сарай мать не должна чистить это вы, это ваша работа сынок сашился, кочегарка на она пойдет все равно, естественно, перепроверить, но дети, дети но я воспитывал, и они все это чувствовали они, это отец, с детства. И... С детства. Пришел к одному знакомому, его здесь по делам, они только -за со двора зашли, дворы сделали по-глупому, по-деревянски, без большой. Это раньше нужно было, сейчас двор вообще не нужен в деревнях, в домах вообще дворы двор не нужен, никакие. Но тем не менее, они... он, жена, сын и дочь, мокрый все придет, почему тут вот такие, говорит, снег толкает двора и жена твоя, и дочь? Ой, да. А ты же мне помогаешь стирать? Говорит, нет. Хм. А гладишь это в все, говорит, нет. А как тебя тебе может быть? я не мой Как интересно, у вас есть общий дела и женские, да? Это как это так? нет, ну мужские делать. Я работаю, она у тебя дома сидит, не работает, я на работу. Работа на заработок внешняя, общий тоже. Так интересно. Есть женские дела, а есть общие. Я так удивился, говорю, ну ты даешь. Он, Владимир, говорит, Володин, говорит, ты меня убил. А я думал, ты мужчина настоящий. Ну вот, даже, ну, да, он даже не понимал. Понятно. Вот как раз, вы говорите, зарабатываете. Тема заработка, как все-таки, вот, например, ну, современному человеку, молодым людям там не молодым неважно, все таки идти в таланте именно вот какой у тебя есть талант да? призвание там искать его ты например вот нашел и зарабатывать именно вот так или все таки там слушать совета старших там а вот мы а вот мы там наши деды вот делали так и поэтому вы сейчас должны так делать нет, нет слушать совет тоже надо если каждое поколение изобретало бы колесо, а космос человеческий поднялось бы. Нет, опыт это ценнейшие сокровище ценнейшее наследство. Опыт предков. Слушать надо. Но слушать, но искать и себя. А любого, мне кажется, и противоречит. Искать и себя. Талант Богом заложен. Хотя тут один очень важный момент. Многие под талантом. Синометр талант, профессии, понимаете, при которых зарабатывает, а чуть -чуть мы начали да, да, да, разные. Да. Поэтому иногда бывает, талант выражается в том, что не несет денег. Благополучие материально не несет. И поэтому, поэтому человек может быть для души, что называется в народе, э, э, ну скажем, вот он, нравится вырезать, что-то такое там делает. Э, что, э, я, не знаю, вот, я знаю мужчину, который любил, любил ушивать. Ну вот, на разум, у него получалось красиво. Mm -hmm. ну, ну вот, не на продаж для дома. Но этим он не же. Не заработать, заработал другим. -то. Я хотел сделать такую ремарочку, что я учился э, у человека, который у нас называлось это, это обучение мастерская своего таланта. Это не был православный человек, это был просто, ну там, бизнес-тренер, бизнес-консультант, не знаю, как его сейчас называют. Вот, и там э, именно четко подчеркивалось, вот, как узнать, что это твой талант именно. Талант находится через делание. В любом случае ты что-то делаешь. И, говорит, тебя будут сопровождать четыре составляющих, которые не обязательно в каком порядке. Основные. То есть там будут еще, может, какие-то, но вот основные. Например, это физическое здоровье. Вот я что-то делаю, и это делание меня не убивает физически. Эмоционально ты будешь всегда радостный. Ты не будешь какой-то грустный, тебе там не хочется, там такого не будет. Психологический рост твоего дело будет тебя и финансовый. То есть ты на этом будешь, ну, как-то, ну, не знаю, если ты, может быть, хочешь, ты будешь на этом зарабатывать. Не хочешь, нет, но вот эти вот четыре, они будут. И вот тогда будет вот это понятно, что это именно ты в таланте идешь. Ну, вот. это все так за меня, ну вот так и есть. Ну, то, что, может быть, кто-то там не зарабатывал, ну это, может быть, они как не хотели там, но у них... А если просто это чему говорю, что если ты что-то делаешь и вот что-то один или два отсюда не соответствует, то это значит, это ты просто, ну я иду на работу, потому что мне надо, мне семью надо кормить, и вот так я всю жизнь проходил, но это не мое любимое дело вообще. Да, но с другой стороны у меня есть радость то, том, что я кормлю семью, моя ну, семья не голодает. Это уже третье как бы дело, но я говорю еще раз, что было удивительно именно в психологии слышать от неправославных людей, что говорит. Талант как минимум один у человека, как минимум. Потому что человек начинает а другие раскрывать, если он Знаете, стремится к как... этому. Вот. как бы более важный, более главный. Ну, ну, вот. И каждый талант, у своего таланта есть функция святости. Любой талант ведет к Богу. Вот что интересно. А, вот это вообще, как, что еще такой талант? Это указатель пути. А, но не в земной жизни только, а через земную вечность. Вот возьмем такой яркий пример таланта. Да? Ну, художник. Это у нас, как обычно, может быть, что-то да. другое. Потому что говорят, талантливый только Моцар. Типа, и... Или там ну, На самом деле, не правда. скажу. Поэтому писать иконы, картины, нет, иконы, картины, <смех> но, которые <смех> ум чувства поднимает на землю. А другое дело, <смех> <смех> у меня отец для того, как бы священником работал в миру, ни одной но, И вот как талант рассказал сказал парикмахеру. Mm -hmm. И он э, не просто их зевал, там туда красил, а он это делал так, что к ним приходили страшилки, и уходили красавцами или красавицами. Он был такой модный, мужской, женский модно, то и то, и он это совмещал. И к нему приходили первые люди области собрали в очередь, и когда в кассу платили, было, скажем, рубль, ему в карман совали три плюс. Uh -huh. Вот в четыре больше платил, но только чтобы быть у него никого другого. Uh -huh. Я не смотрел, он... а потом он уже не работал предмет. И даже не стриг дому внуков. Вот меня попрыгали. Нет, не буду. Почему? Нет, он меня руки так не чувствует. И вот руки отвыкли от скрипки пианино каму. Uh -huh. А плохо он не может делать. Только uh -huh. или идеально, или никак. Uh -huh. вот. вот там явно тот. Вот. Да, и, и он преображал жизнь людей. Он, э, люди от него ходили другие. Не физически точил прической. Душевно другие уже. Они в себе видели красоту, которую он умел делать. Причем к ним приходили люди с дефектами, дефектом, тоже. И, и он их сделал приближение к идеалу. Ну, скажете, как, как, как он этим самым вел их к Богу? Как? Красота Видни красоты как говорил, Красота спасет мир mm -hmm. Когда мы вот смотрим на это творение Божие вокруг нас Нас не может поражать красотам Поражаемся совершенством Творца Види красотой mm -hmm. в, mm -hmm. да, в итоге совершенством Творца mm -hmm. Види красоту Люди видят красотой И себя красотой Через а, под, это подвигается к Богу мы всегда когда говорим таланты, то есть всегда берем какой-то, да, давайте вот просто, вот он он работает там в столярке, не знаю там, он кирпичи ложит. Ну, в столярке кирпичи не ложит, наверное. Нет, столярки он... либо каменщик, кирпичи ложит. Ну, вот у меня ложь. второй сын, он вот, ему нравится работать с деревом, и он говорит, что дерево живое. Угу. Он чувствует живое. Значит, она оплачивает к этому. А, да, сейчас у нас в духовном центре человек из кирпича кладет русскую печь. Но неординарную, как я попросил, он там еще свое носит, и у него каждая печь будет не похож на другую. Он делает каждый раз новый-новый шедевр, от которого и крас... функционал, понятно. Там и готовить, и на ней лечь, и там прочее. И... Но это еще и красота. Mm -hmm. Вот кто входит, и говорит, ой, какая красота. Довольно мы сидим у нас печка, ой, какая красота. И людей хватает красота за сердце нет красота это как говорят красота это страшная сила. страшная сила как относиться к богатству например точнее ну люди относятся иногда к этому как ой да там типа человек там какой-нибудь бизнесмен предприниматель там купец там ой да там купи продай там еще что-то и интересный момент, например, Иосиф аримофейский вот. ну явно, то есть вроде как к нему не было негатива и. А святой Давид, он вроде бедным не был царь. Ну, то ладно, царь, ну, а вот мы как бы там Ветхий Завет не победил. А тут, вроде, новый Завет, тут, вроде, вот понятно. И, угу. например, даже толкователи говорят, что пришел-то именно Иосиф, то есть не могли вот эти вот простолюдины там. Босота крестьянская, прийти там, к Пилату, попросить, ну кто они такие? А он был мало того, что авторитетный, известный, то есть, ну... Э, является ли это как-то плохо, быть вот сегодня каким-то там богатым или... Я или, думаю, знает. это не хорошо и не плохо. И он в деле духовном, и богатый или бедный, здоровый и больной, мужчина или женщина, знатный или незнатный, красавец или урод, ничего не меняет в корне. <говорит> вот, э -э важно, э с каким светом строительством пользоваться, какие цели преследовать. Цель, <говорит> цель, цель. цель и средства. И uh -huh. цель uh -huh. и средства. Uh -huh. Цель не, правда, средства. Uh -huh. Цель и средства. Вот, например, э -э я от а того, что имею, э помогаю э того, кто этого не имеет. Но ну, не просто даю, а покупаю удочки и даю нуждающимся, чтобы они учились рыбачить. Угу. Дарю лопаты, чтобы научились копать. Здесь, да? И Анканштадский, у него был сиротский дом, где учили мальчиков и девочек элементовые мясла. Угу. Чтобы они, уходя потом большую жизнь, имели бы путевку жизнь, имели бы трудовой навык профессии угу. Ну вот он Они не денег давали угу. только свежая, а давали еще возможность, потом надо втюро стоять это очень важно вот это цель вот и, а как это делается? Попсал ты, богатство, аще течет, не предлагайте сердца то есть, есть очень хорошо, нет ну, знаете, так и надо ну, Между... скажешь, а вот ты к нему стремишься там, богат... богатство. Там, ты пытаешься работать там вот не надо, там, вот, вот, там... Нет, пытаясь работать для чего? Работать надо. До своего использования, с mm -hmm. Да. А чтобы больше отдачи мы тебя от этого. И это не плохо, не хорошо. Чтобы платить хорошо, плохо, для какой цели тогда? Mm -hmm. Если ты честно работаешь, и у вот твой доход растет, то для какой цели? Например, я говорю, ну, дальше, получить. А вот, например, чтобы... Ну вот деревский вариант, чтобы сделать теплую туалет в доме, а на улицу зимой. Жене ребенку наверное, хороший цель. Или, например, <клес> чтобы купить машину, которую нет, чтобы из деревни выезжать в город, скажем, зимой с детишками, мороженки поесть, вопросов конец поста, а в этом окопаться, покупать детей, и у них праздник сделать, радость принести. Не мне. А семье, моя радость то, что не радуется быть mm -hmm. наверное хорошо. Я не а вот бывают такие варианты, как просто складывать мертвым деньги или деньги, какие деньги, чем больше, чем больше, чем больше, чем больше просто сам себе, он уже и не, не до детей, и не до жены, он вот, так, вот такой вот деньги делать, у него получается он захватывает, ну это какая-то зависимость, как наркотик, как смертный, mm -hmm. получается mm -hmm. же плохо. Mm -hmm. Нам ну, пока не грозить. А, Ладно, а, да, а как, например, относиться насчет попрошайничества? Сам я не работаю, как бы других могу даже осуждать, что вот они там как-то. Но ну, а вот а попрошайничать могу, там, например, э, ой, вот кто-то мне бы дал бы там вот там миллион бы, или вот подайте мне, там, вот мне надо купить, вот вроде как и не себе, но вот туда, вот вот этому. Или там ну, не да? себе. Если того, чтобы не работать. Ну как, ну я работаю, ну вот, как, как он, я не смогу работать. Потому что я вот, а как, как? мы не сможем, ну как он, как все не сможем. Каждый блоковидарный повторим. Если для того, чтобы много личности себе получить и меньше потрудиться, то это греховно. А если я прошу для того, чтобы, например, даже вот, ну вот, такие факты у знают. Ребенок тяжело болеет. У меня uh -huh. нет возможности сделать его платную она необходима. Я хожу и прошу ради ребенка. Uh -huh. Я думаю, что это спасительно. Uh -huh. Ради кого-то, да, и полностью да. ему все передал. Ну это ребенка в данном случае. Ради себя, если. Но ради себя опять только опять каба для себя. Например, я знаю, факт был, когда нужно помочь, было... он отказывался глава семьи мужчина. Он, за... он офицер. Uh -huh а жена настояла, чтобы он это сделал и добивался помощи, и ему надлежало сделать на сердце, иначе ему умереть. И все-таки вот он послушал жену, в том случае, и вот ящик еще потом случайно у меня тоже его просили его это сделать, просили, mm -hmm. и он пошел там выбивать кое-что себе а от при души, сделали операцию, ему реально помогли, и он смог поэтому быть больше семь помочь смог поставить дочку взрослой на ноги, образование дать. И поэтому он опять, здорово себе, но для того, чтобы семья была бы пошло. думаю, не погрешили. А как еще, вот сейчас вопрос про детей говорили. Вспоминаются такие случаи из Писания, например, когда из Библии вообще, вот, например, пророк Илья умер сын вдовы, вот, и она говорит, что он умер, и ну и он раз, и там что, пришел, зашел в комнату, закрылся, начал молиться там на тело над его, значит, распростерся. Павел там, например, сидел какой-то подросток и в тихий там на подоконнике, уснул, упал, умер там, он тоже взял его, вылечил. Воскресил. Да, воскресил. Лучше сказать, молился, чтобы Господь и Господь воскресил. Да, да, да. Значит, Тавифа, значит, тоже умерла, и потом говорит: вот смотри, вот какие рубашки она шила там, нам и надо воскресить. А сегодня, когда, например, человека какого-то считают, эм, ну, какого-то достойного, может, все себя так позиционируют, ему, например, говорят, «Вот у меня там заболел ребенок, помолись». Вот. Ну, верю, ты вот себя позиционируешь так, верю, что э, Господь может вылечить. А, например, он говорит, «А ты не боишься? Я же могу помолиться, и ребенок может умереть». Вот. Вроде как в словах его есть правда, вроде как, да, воля Божья, то есть он может умереть, может нет. Но почему те святые так не говорили, когда им говорили, что вот нам нужна вот эта вот тавифа? Он бы сказал, эй, я могу помолиться, вам точно это надо? Вы смотрите там, а то сейчас наговорите что-нибудь себе еще хуже. Они нет, они беспрепятственно сразу раз что-то делали и э, эти восхищали. А, Но ну, все-таки оценки нет в Писании, что кто просит э, э, за тавифу э, или там... кто не просил за нее, кстати, чтобы он спросил ее. Прости, но все-таки не скажут, что они хотели, чтобы ее сила в Ну, как? Они говорят, вот и посмотри, какие, какие она, она добрые дела Просто они были, как она хорошая. Но... Они же. Ну, как бы, ну, но, э, там не сказали, что не было. желания чтобы ее воскресили. То mm -hmm. не было. Не mm -hmm. Тут эта инициатива так Апостола сходила. Но я думаю, опять же скажу, когда меня спрашивают, говорю, а, о чем вот мыться, о чем могут вымолиться? Я думаю о чем угодно. Но только при условии есть не простое слова, а и духом не так. Отче наш. Но все-таки добытва твоя. Никак, хочу, ну как-то. Если ты видишь, что это на пользу тем, кому молимся, и на что это несет славу, то есть этому имени. мы просим тебя осуществить это. Если это не так, то не делай. Это э, вопрос, как бы именно с такой стороны, не является ни слова, вот, например, человека, который говорит, вот, а ты не боишься там, что, знаете, какой-то как некое такое, он, то есть он в себе не уверен, я вот про что хотел сказать. Те-то апостолы были уверены абсолютно, вот, он там помолился, все там воскрес, значит, он в себе не уверен, и как бы вилка такая надва, ты уверен, я помолюсь, он может умереть, то есть это не моя, или там, ну, а, ну, а если выздоровеет, то, ну, вот, тоже вот я такой хороший помолился, вот. То, что какая-то некая, то есть абсолютная неуверенность и сразу такой тыл, оправдание, что вот не знаю. И, ну, не я буду виновата. А если я все что не понимаю, угу. его, мне немножко странно так слова ставишь. Но вот когда меня просят, чем ты помолиться, угу. говорят, экзамен сдают. Угу. завтра? Я никогда не говорю, Господи, помоги хорошо удачно дать экзамен, никогда. Угу. Я говорю, Господи, створи мне над чадом твоим, и что спасение полезно соверши. Угу поэтому для, поли, для спасения мы сейчас полезно в гроб еще, значит, прибыть ну, экзамен тут легкий вопрос, вот. а, но он совсем бездуховный и просто нужно а молиться о этих мелочах mm -hmm. и нужно Бог беспокоить Господи, я прошу Тебя, что вот а, а, тыковой мне от оборотеем создал мне mm -hmm. а то меня обонялось внупеку mm -hmm. ну, это, это то, что он ну, просит Бога, да? Ну, а вопрос, вот ребенок, конкретно болеет ребенок, Это вроде серьезный вопрос. То Нет, есть Нет. человек, который просит, и вы как бы понимаете, что вы, если человек вас просит, он возлагает на вас некую ответственность, как быть. Как бы. Я так не понимаю. И вы потом как бы я себя подстраховываете сразу, что если он вылечится, ну вот значит это Мне я понимаю. Если... И тот, и другой не, не понимает, не имеет правильного христианского понимания. И кто просит, он так отвечает. Просто он зачем так отвечает-то тогда, вот чему вопрос-то, мне непонятно. Он неправильно отвечает, и тот спросит, тоже неправильно просит. Это так считаешь? Неправильно просит, что помолитесь за моего ребенка, конечно. чтобы он выздоровел? Конечно. Ну, или операция, чтобы все было а нормально. А, конечно, неправильно. А -а. И семейки у нас были. И угу. э -э я, я буду, буду просить, давайте, прошу вас всех помолить, чтобы Бог совершил с моим малышем. Угу. Ну, мы молимся, мы просто в конце добавляем, что, Господи, все-таки, но все-таки, да будет воля твоя. Мы, конечно, хотим, чтобы человек или, или, или там ребенок или еще то выздоровел. И все-таки, когда я говорю, Господи, если угодно тебе, да будет воля твоя. И все-таки избегать таких. Мы молимся о Папу. Да. Да. Но это с тобой твоя была инициатива. Угу. Я никогда не молюсь. Ни во Папу, ни за вас так и вылечить или, никогда, из-за идеи не mm будет -hmm. Я может, я не проделал, я говорю, Господи, пусть Твоя святая воля будет, Господи, только дай, например, Твоя воля с радостью и с, с, с, с благодарностью тебе. Я ничего конкретно не прошу. Вот, значит, прошу прощения, сейчас говорю. про себя и про других. Мне не имеет значения, какой будет путь, вот, вот от точки А к точке Б, какой? Легкий, тяжелый, по грунтовой дороге или Пасху, а? Не важно прийти в точку Божьего, домой прийти. Нет, важно. так все-таки вы... Поэтому э... главное – это Царствие Божие, Христос спасит Ним. А здесь, на земле, это что будет? Да какая разница? Вот, вот у меня родные дети, во сколько они умудрили, не имеет значение до моей смерти или после моей смерти. Во-первых, пусть будет воля Божия, mm -hmm. я предатель. А во-вторых, лучше как? Я думаю, может, лучше для меня, я на их пережил и за них молиться встал mm -hmm. с любовью. Mm -hmm. а, а может, когда он, может не быть таких он не быть кто сможет так молиться, как он не хотел за них. Mm -hmm. например. Поэтому что лучше? Не дай Бог э, не пережить детей, мне говорят. Дай Бог хранить детей. Mm -hmm. Я так и говорю, не говорю. Дай Бог, чтобы боль боже была mm -hmm. мне это больше, больше Нет того, или вот такой момент. Ну, что? А работ начинаем, чтобы у нас работа спорилась, Господь был совет. Да не так, он, я говорю, Господи, благослови, чтобы Твоя воля совершилась. При этом, может, во время работы не кирпич на голову и в Значит, вот, воля Божья совершилась. Нормально, правильно. Mm -hmm. Или это, что вот это смешно, например, было благополучно дать экзамен. Господь был совет готовить пищу, чтобы было вкусно, что? Не что вкусно, что воля Божья. В поле пересадить сегодня, спасительный будет ну, Давайте пересадим, придет. Mm -hmm. Может, что вы правильно сделаем. Нет, нет, с, у меня никакого нет желания, интереса, молиться о чем-то земном. Вот люди приезжают, например, у нас это ребенок, что пользу вот дать дитя. Я, я вижу, что она делает и дает. Но я опять то говорю, Господи, если меня противовоят. Господи, если ты видишь, что я его на пользу, и они правильно смогут воспитать, то я вижу, свои милости для дать дитя. Если ты видишь, что они на пользу, то будет воля Твоя. И все. Все-таки mm -hmm. все, все прошения укладываются в одно. Очень надо будет работать. Получается, вы также в духовном и в земном, я понял, что вы результатник, а не процессник. Ну, можно сказать. Вот. И это у вас также вот, как в духовном, так и в земном, или нет? Да. Потому что есть люди, например, я знаю, вот очень хорошо знаю там, наверное, людей, которые интересуют именно процесс. Вот. Как в земном, по так и в духовном. Вот. А результат, как я бы, смотрю ну, на... Как бы говорит, забывай сзади, а спереди, бегу. Вот, вот я вижу цель, не Я почему-то, ну, по крайней мере, как ну, просто не за духовные, как бы за земные дела, я именно за результат тоже. За результат. Там вот, дед, как именно... Как был пачку советить у чтобы они хорошо учились. Господи, понял. Говорит, слух, как обидеться, а может ему полезно не учиться, хорошо, а практикам хорошим быть потом по жизни. А этой девочке может полезно не тут закончить, а хорошей мамой стать женой. Дек, дад... Ну, видите, то есть это, это разное руководство, да. Один как бы руководство, а другой просто земными стереотипами. Как так получилось, батюшка? Я каждый раз, когда вы. Я какой-то вопрос этой жизни говорю, как так получилось? Я машину освещал. Каждый раз выезжаю, все, Господи, благослови, машину переключу. Как я получилось не освободить-то? Очень просто. Значит, сеть на пользу. Раздумайся, какие причины это могут быть, и, и потом посмотри, каким выводом приведет. Как-то очень просто, что так может быть. Mm -hmm. mm -hmm. Он делает не что нам кажется хорошо, а что нам на пользу. Вот какой момент? Мы ищем счастье. Mm -hmm. Четверг в обеду. Mm -hmm. Кто говорит, в обеде"? В То говорит, в обиду. в чем-то чтобы мои дети не болели, чтобы он, что он родился здоровеньким, чтобы потом был послушным, чтобы шелчился. То есть, мы вот что-то очень конкретно говорим. Это если просто счастье в четверг побед искать. Или хочу быть счастливым по вторникам Это глупо звучит, что Господь не хочет на такого счастья. А половину, что летом, частично. Он хочет нам быть счастливым всегда. Да. Всегда в смысле вечно. А для личного счастья может полезно что-то сейчас потерпеть, чем-то погореть, пострадать, чтобы показать все хорошо. Ну вот, хороший настоящий тренер готовит, скажем, ну, тренируемого каким-то большим олимпийским успехом. О, и, и добиваются они этого. Но для этого приходят тренировки большие, те нагрузки большие. Ну, цель постоянно вот такая. А наша цель ⁇ это неземной пьедестал и неземная медаль. Вечная трассу. это может придется напрячься, напрячься, а я, жил порвать. Так, это гад стоит свечи. Мы же вечное сейчас изведем. А земной, земное, земное тебе обязательно как. А потом, может, я молодой был, вот как ты, я думал, да земной это не безразлично, все-таки тут тяжело будет, когда плохо -то". А сейчас я с времени говорю, мне 70. -х. Да это плохо, быстро боль пролета. Не успешно заметил, он же пролетела, жизнь кончилась. Здесь потерпеть полторы секунды на жизни, да что это такое? Вот и некоторые смеются, когда я говорю, я прям говорю, нам терпеть только до гроба, всего-навсего. Только до гроба и все, точно. О чем разговорка? Ну да. Ну да. Ну что ж, в принципе, сегодня мы все вопросы осветили, которые хотели. Благодарю вас, батюшка. Взаимно, Современно. очень благодарен и за вопросы, которые мне оставляли думать тоже и анализировать. Дай Господи, чтобы была польза и нам, и тем, кто будет это слышать и да, видеть. И дай Бог, чтобы мы не успокаивались, отвечая, а не только устно отвечая, а жизнь еще. Жизнь, жизнь, жизнь да. Да. Ну все. Спасибо. Всего доброго.